Гном до да золотой живы. <смех> Носом рыть просто. А. тому тоже есть причина. Это тоже такие условия игры. Да? К слову, сказать, ни, никакая ситуация, возникшая здесь как естественное явление, для нас не является случайной. Она является закономерностью. То есть не, не, некого рода константой, которую невозможно обойти. Ее можно только учитывать. А учитывая ее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 отключиться, вот просто перепрыгнуть на, другу, на, на, на другую ветку, заняться чем-то другим. То есть она как бы она утяжеляет сознание, она делает его немножко неподвижным, но она не дает уйти с русла, которое вы сейчас себе прокладываете. Знаете, я вот забыла, как называется, не сильно в технике, есть такие машины, которые прокладывают русла, такие большие, очень большие. Да? Вот ваше сознание приобретает вот такую вот форму, такой вот машины, да? оно, оно утяжеляется